конечный стояк так скажем и что же я сейчас несу <как> хочешь маслину в затылок mm, не улавливается нахнем сейчас блять под картошечку здравствуйте уважаемые очередной жин у меня на канале совсем недавно вышел ролик на настойку 7 Нет, да. о О! На настойку 7 овощей отобрал Юрсо, ароматнейший напиток, обязательно перейдите, он в описании есть. И вот сейчас вот сразу же вот здесь вот выползла подсказочка, перейдите, посмотрите. Сегодня у нас очередной джин, он будет с циферкой 8. Интересно, что мы сможем найти с девяткой. Надеюсь, это будет не балтиком, потому что пиво я не употребляю, так как я в нем ни хрена не понимаю. Ты совершенно прав. Точно подмечено. Дамы и господа. Окто джин. О, кто? джин. Собственно, охлажден. Пад запотел. Ну, я, как и вы, в ожидании, в предвкушении. Прежде чем, собственно, к нему добраться, давайте, дамы и господа, проверьте, подписаны ли вы это вот здесь вот тут все, подписаться, репост, колокольчики, ну, это же стандартная программа, ребят, вы знаете, ну, что, первый день, что ли? Ну, давайте, давайте поддержим блохера. Лайки, подписочки, авансом И в конце обязательно отпишитесь в комментариях Что зашло, что не зашло Может быть сразу уже какие-то мнения По ходу-то углу писать Ну, да, давайте приступим Во-первых, он холодненький Во-вторых, он прям как бы малыш Малыш кругляшек такой вот ну, Пузырь таких вот пока уже нас не встречал Как же долго я ждал с ним встречи Ждать о о, -о! Spirit, да? Травяные спирты. Восьмерочка прям очень красивая, мало ли кто не в курсе. Восемь — это, во-первых, денежное число. Во-вторых, восемь — это стоячая бесконечность, бесконечный стояк, так скажем, восьмерочка. Ну, и так совпало, как-то так получилось. Восемь — это мое любимое число. Так что, чтобы быть более денежным с восьмеркой, можете что-нибудь связанное с восьмеркой вот, на вот эту вот карту, она же в описании, задонатить на развитие канала. Буду искренне признателен и даже можете подписать на какую цель вы столь расщедрились для меня, э, юного, молодого э, начинающего блогера. Входящая стартовая часть отработана, теперь нужно подготовить вкусовые сосочки, дайте немножечко повода для размышлений. Первую, как мы любим, всегда, без комментариев. Без лишних вопросов и без лишних эмоций. Итак, дамы и господа, самое интересное, это, конечно же, информация с бутылоньки. Чуть-чуть с нее подсошел, сошел, теперь можно проще прочитать. Итак, джин окта ботаникал спирито... Ехали состав. Вода питьевая исправленная, спирт этилом пищевого сырья, люкс, ароматный спирт, джина, можжевельник обыкновенный, шишко в одно слово, шишко -ягода. Плоды кориандра, дягель, корневища, скобочка, да, высушенные, м -м -м. Э, миндаль горький, солодка, корень, корица, корень, фиалковый, ароматный спирт, э, свежий. Лимонные корки, сахарный сироп, настой спиртованной в солодки, первого, второго, сливов. Нихуя себе. Ну, как бы и все. Ну, в общем, объем 05, крепость 40. Как всегда, кому показано, кому противопоказано, это все классическая фигня. Смотрим, смотрим, смотрим. Э -э, стандартные 220 килокалорий. ну, в принципе, все нормально. Изготовитель. Тульский винокуренный завод 1911. Место происхождения Россия. Тульская область, Климовский район, поселок Тронь, улица Заводская, здание номер 10, строение номер 23, помещение 9. Прям вообще чуть ли не до квадратного метра указали, красавцы. Наверное, их будет легко найти. е e э, указан, сайта нет, но мы прогуглили и нашли э, официальный сайт производителя. Ну, сайт так сайт. Что поделать? Качай, бухай. Сайт э, очень похож на презентацию какого-нибудь школьника или первокурсника, вот настолько все просто и предсказуемо, э, краткая история, что 10 лет, в э, 2021 году исполнилось, что они там, там выигрывали, сколько бутыл, делали в год, ничего выдающегося, никаких там э, с этих, видеотуров вот, вот, вот, на заглавной странице, перечисленные, естественно, технология, да, постепенно, вот, ну, поэтапно сказано, ну такое, ну что прям вот, ну что прям цепляло бы сразу, ну такого ничего особого нет. Но продукция рассказана о каждом о каждом, о каждом напитке есть короткое такое небольшое описание, с чем употреблять, как производится и вот это вот все. А между прочим, да, это у нас. Водка пронская, водка икра, водка пенега, водка праздничная. Насколько они вам знакомы, напишите, конечно, в комментариях. Для меня не все эти названия особо известны. Но вот, например, пронскую икру и пенегу я где-то видал. Праздничная она выглядит прямо вот так по-салдейковски. Виски, но был стах, хрен знает что такое. Но это вот все, наверное, эти последствия. А я не боюсь последствий. Я и есть последствия. Биттеры, два вида медведя, самогоны, пронские, тульская винокурня, коньяки, царский кубок, коньячный мастер, настойка стандарт и Нае, настойки в разделе джин, в разделе джин, ребят, вот здесь самое интересное, в разделе джин, битли, джин, три вида, а где окта джин! Серьезно, вот, ну вот, Джин, где ты? Его нет на сайте. И это нам говорит лишь о том, что походу нас до да, нагнули маленечко. Ну, что поделать, может быть, действительно модераторы сайта заняты чем-то другим более важным, чем вот эти вот все дела. И выкладывать Окто Джин. Давайте посмотрим, может у него дата изготовления, там прям свежая какая-то новинка. 24 августа 2022 года. Ну, видать, сильно сайт не обновлялся сильно. Ну что поделать? Минус, минус, минус за скучный сайт, минус за непредставление вот данного джина. В целом бутылочка вот очень интересная, естественно, как мы любим пообиваться и не очень, но красиво, красиво. Дома, кстати, довольно компактная, хоть и круглая, но невысокая. Восьмерочка есть, восьмерочки мы любим. Вот так прям бесконечность можно буквально, Угарно, удобно и весело. Ароматы, конечно, классические, стандартные. Ну, не знаю, что там было про двойные сливы. Ну, из бутылки не ощущается слива. Запахи классические. Классические, джиновые. Можжевельник должен быть, конечно же, ярче, я так думаю. Наверное, вот подсунув сюда, что они там, солодки вот этой своей, там что-то что-то еще неинтересное, они, наверное, может, этим полюбили Может быть, и этим подобили. Ну, он охлажденным заходит и без закуски прекрасно. Показываю, демонстрирую. Ну, бахнем по стаканчику. Перед тем, как все-таки перейти к закуске, как он будет сочетаться, у меня довольно интересная закуска, буквально совсем несколько минут назад отснял ролик, И сейчас он появится. Этот кулинарный шедевр из рубники рецепта в перед вами. И мы его затестим под режим и подробнее поподробнее о вкусах и ароматах. Сейчас попробуем пока что, э, как это все под лимонадик. Лимонадик у нас добрый, добрый лимон лимонлайм, почему бы не попробовать, может быть интересно. Попробуем по отдельности, как на подзапите, а потом и, наверное, в коктейле составляющей тоже это тестим давайте. Кстати, сам вот лимонадик довольно-таки неплох. Такой лимонадинький, ненавязчивый, не пьем-то шепшлепс, который и слишком и сладкий. Но это больше напоминает, мне кажется, и в коктейле с попробуем, как это запить. Вообще, он в принципе, в принципе, вот этот опта-джин, эта восьмерочка, она не требует прям ни запивания, нет какого-то жесткого обжидания ротовой полости. Но почему бы и не протолкнуть все-таки подальше для освежения рецепторов лимонадик? Действительно, почему бы нет? Замечательное сочетание. Как мы с вами все прекрасно помним, поджин крайне не рекомендуется использовать цитрусовые загрузки. Лимонадик не в счет, или не счет. Надеюсь, в самом центре, бы не было смешения на ароматов, чтобы не переиздушка одного и того же. Поэтому поэтому сейчас пора приступить. Это все подробнее обсудить под закуску более, более чуть-чуть мощную и тяжелую. И тогда и господа, закусочка-то уже подъехала. Конечно, блин, они там мне кажется, что-то лишнего такого, что не сильно ощущается. Вот эти два слива, сливы, две вот этих вот слюни и все такое. Ну, блин, хочешь маслиновый затылок, давай-ка ее поджим. Пей. В общем, и в целом, такой следующий промежуточный итог. Окончательный, естественно, будет только лишь после сочетания вот с этим всем псевдошвепсом нашим э, санкционным. Сейчас попробуем его вот закусочку, пока что. Все идет хорошо, это... все Сахин. идет за... Я в отличие от вас держу в голове его ценовую категорию. И давайте сразу теперь под картошку. То маслинку залетела. Маслинка салановатая Маслинка имеет место быть. Не просила ее запить и закусить. Ну, блин, хотелось бы понять, что-то аромат, блин, ребят. Честно. Ну, мне кажется, нам что-то лишнее или чего-то больше или меньше. Но в целом, вот спиртовых, главное, этих запашин, запашин этих нету. Хочется прям елки, А картошечка с беконом. М -м -м. Рецепт с упаковки. Очередной выпуск. Запекали, надрезали, погружали. Ну, короче, он либо здесь, либо уже выйдет чуть позже. В общем, ребят, с упаковки чипсов русская картошка был рецепт. О, блин, вообще балдежно, балдежно. И сочетается, сочетается прям вот этот жир от бекона, растопленного в духовке, да, который перешел на картошку вместе с чесночком, со всеми специями, он как раз вот эту вот чрезмерную яркость вкуса джина, вот эту вот некоторую жгучесть, он подуспокоил и прям, ну, картофель всегда, всегда на высоте. Картофель бомболей, лад, к джином, я думаю, да. Наверное, может быть, жареный не очень. Но если жареный, то с таким то соусом. А вот печеный, печеный, если правильно завернуть, мы, кстати, как-нибудь проведем еще несколько экспериментов. Ладно, все, заговорился, запизделся, нахуячил чего-то уже лишнего. Давайте давайте все-таки разбираться. Что именно из этого всего огромного списка чувствуется в первую очередь? Да, кстати, чувствуется палец в жопе. Все остальное ощущается. Естественно, естественно. Кардамон. Ну, чуть более естественно, а это естественно приестественно. это можжевельник, э, лимон, лимонные корки, да, цель, ну, это классические ингредиенты. Все остальное, что добавлено помимо, мне кажется, оно приглушило основные, не дало якости можжевельника. Вот что там, а, корневища дягеля, я, мать вашу, дягель-то не знаю, как вы там не подсовываете какие-то корневища дягеля. Ребята, ну, серьезно, ну, там, я не знаю, э, осень, хуй осень, блядь. Миндаль горький. Кстати, вот миндаль. М -м -м -м, не вылавливается. Солодка. Ну. Солодка у нас каких-то лекарств, да, идет? В комментариях каких-то лекарств идет солодка, чтобы я вспомнил, какой заупой я болел, чтобы у меня было воспоминание о солодке. Болезнь какая-то была у него. Кантузин называется. Солодка, блядь, пиздец, нахуй. Чего вы вот туда не засунуть блядь? Хрен-то, что не засунули. Короче, по итогу, основные компоненты ощущаются, которые классические родные джина. А те, которые добавлены, они, мне кажется, их больше глушат. А сами себя не проявляют. Они не нужны для проявления. В общем, они намешали лишь бы создать какую то уникальность. Вот такая, такое мое мнение. А, -а, -а, а очень интересная тема. Ну, а перед тем, как я оглашу стоимость этого накидка на, на, в розничной сети магазинов «Магнит», на-на-на-конец... На Зимы 2023 года Я, пожалуй, затестю его в э, коктейле Вот с этим вот, э, как бы, как бы, швепса Заменителем, импортозаместителем Блин, может реально усы мешают? Э? Да, усы, да, усы Больше чувствуется лимонад Хотя все именно в правильных пропорциях Хоть и на глаз, но опытный же глаз э, добавлен Жахнем Блин, вкусно? Ну, вкусно, вкусно Легненькая алкогольность Блин, реально напомнило, было, было вот их тогда в наших э, нулевых два. два. Браво, Во, на той, джин Браво. Сука, он в разных видах, с разными вкусами продавался. Это не похоже на Синебрюхов. Российский джин, российский э, лимонад, тоник, да, как бы, вроде. Я думаю, вот эти двое смогут поладить на нашем рынке. У этого ценник за литрушечку, по-моему, 70 рублей. У этого ценник за 0,5-ку 351 рубль. По акции, без акции 500 с э, чем-то там. Короче, один хрен довольно-таки недорого, довольно-таки приемлемо. В целом, в целом и в общем он очень-очень хочет быть в топе э, наших э, хороших э, друзей и э, джинов. У него какой-то такой приятный баланс, вот это вот, да, без отвращения, без ярких цветовых запахов, не слишком не слишком оживелого. Но вот эти вот, ну это прям для профессионала, вот эти все ну, солодки, шмолодки, вот это вот все немножко приглушают, но он заходит приятно. И поэтому, я думаю, ему есть место быть. Но только если за пятихатку можно взять что-нибудь и поинтереснее. Смотрите другие видео на моем канале. Мы за 500 чем-то обозревали какие-то джины. Мы стараемся по недорогой идти э, продукции. Под картоху заходит, с оливкой вообще залетает. Э, лимонадом запить приятно, можно пить без опивона. Оптоджин, турский мутный э, сайт у них, к сожалению, но за... О, блин, забыл сказать. Забыл сказать, у них очень зато хороший раздел, у них очень хороший раздел вакансии. Там настолько все подробно написано, что кажется, что, по-моему, где-то пиздят. Ага. В Туле могут зарабатывать 50 тысяч на производстве, которое не указывает сайт на своей бутылке. Пишите в комментариях, понравился ли вам этот ролик, перешли ли вы на сайт, может быть, мы вообще из Тула, и вы можете сказать что-то более подробно о данной продукции, потому что этого... Пузыря я на сайте не нашел, это уже минус. И просто вообще вы делали э, презентацию для этого сайта и продали ему за 800 рублей, а они теперь ну, как-то раскрутились. Все, на этом все. Вам большое спасибо за просмотр. Пока. С двух рук по очереди. Октоджин, восьмерочка, да? Пока. KPM!